Привет. Блин, я как раз подошел и ты положила трубку. Да. да. Посмотрел просто на твое платье. Оно такое прямо аж переливается. И думаю, подойду, поздороваюсь с тобой. Спрошу, как настроение. Хорош. Хорош. Куда ты идешь? Я иду. Ты гуляешь? Да. Одна. Скоро ты там ну, скоро... что? У тебя встреча да. что -то? Угу. Ну да, сегодня суббота, можно немножко потусить. Как тебя зовут? А? Меня Валера Доль. Ангелина. Я бы выпил сейчас с тобой кофе. Буквально минут у меня есть 15-20. Хочу просто после тренировки посидеть, отдохнуть. И я думаю, что будет круто, если мы посидим и пьем кофе, пообщаемся. Знаю тут одну прикольную кофейню, кстати. Да что тут говорить, нужно соглашаться. Будет круто. А с кем у тебя встреча? С подругой. С Ты часто с подругами видишься? Ну у тебя классно. Вот, честно говоря, я с друзьями вижусь очень редко. Где-то по полгода, наверное. <звы> что? Почему так? А, ну, много работы, кто-то там. Раз, и... Да. Он а? Ну, он, а? он, он подождет, ничего страшного. Вот 4 -4 -4 -4 -4 это не такой близкий друг, как мои, ну, это знакомый. Он, умеет, или... он стесняется, что ты на него смотришь. Что будете делать с подругой? М? Ты, ты меня прогоняешь, что ли? Ну, ну, друг не маленький, он подождет. Смотри, здесь вот есть э, на входе прикольная кофейня. Давай зайдем с тобой, посидим. Ну, Минут 15, я думаю. Ну, подождет. Ничего страшного. Что? Он тебя смущает? Он, te... он тебя смущает. Андрей, ты его смущаешь, все, иди погоняй. Чем занимаешься вообще? Ты из Минска? Ну, откуда ты приехал? Прям само самого, да. с самого Брест. Я там не был никогда, по-моему. Я проезжал мимо. Вообще много где был в каких городах Беларуси, но вот именно в Брест не попадал. А что ты что занимаешься? Я? Всякая фигня Работаю, тренируюсь. Я, я тоже... Тренируюсь. Что? Ты завтра на первый раз? Куда же ты пойдешь? Там, Панду, что ли? Или... Там 24. А, которая вот прям окна такие выходят на... Я Прикольно. И ты вот прям будешь в этом зале из этих окон наблюдать. Прикольно, я думал бы. Там рядом есть клуб «Панда» еще. Прям рядышком сбоку. Я туда ходил пару раз. У меня там знакомый работает. Он делал мне массаж. У меня была травма спины. Он меня а немножко лечил. Нет, я боями без прав занимаюсь. Поэтому у меня немножко да посерьезнее. Ну и ничего страшного. Нас подождет. Ты меня ждешь? Да ждёт. Нет, все, мы давай. с тобой мы с тобой идем в э, пиццатемполи что, там так планета пицца. Пойдем, давай. Нет. Нет? Ты стесняешься, что ли? А что я решила так вот пойти прямо ну, в качал? Захотелось. Что? Захотелось время с использовать. проводить. То есть тебя просто учеба и все. И больше пойдем. Больше чем не занимаешься. Нет, ну, правильно, ты молодец, потому что, когда человек занимается спортом, ну, для меня это, например, очень много значит, на самом деле. Вот. Ну что, пойдем выпьем кофе с тобой, поболтаем, и потом... Ну, что, да пускай на улице стоит, погуляет. Он не мешает. Мы ненадолго пойдем. Хочешь он с нами посидит? Пойдем на 15 минут, зайдем и все. А где он? Она боится, что ты останешься все, тут и будешь скучать. скучать. Не буду скучать. А. Сходи, сходи в магазин, не знаю. Ну, с Ладно, не пойдет, пойдем. Ладно, можем потом встретиться с тобой тогда, когда будешь. Бывает свободное время. Ну хотя, в принципе, бывает, наверное. Бывает. Когда? когда примерно. Давай увидимся завтра они вот снимают он, он из витебска Сколько? ты думаешь мы видео снимаем это зачем ну он из витебска приехал он а, снимает все подряд снимаем. увидимся с тобой или нет да. давай в общем запишу номер завтра наберу будет время сходим с тобой потому что меня уже давай, давай я твой да. запишу какой у тебя код? Давай, это свой. Я, Я тебе прозвон. Ну, давай. Давай. Три семь пять, тридцать три, шестьсот восемьдесят восемь, двадцать три, шестьдесят девять. Все. ты меня не обманула. Да. давай, обниму тебя. Я хочу тебя увидеть завтра, честно. Хорошо. Обещай, пообещай мне, что мы увидимся. Увидимся. Обещаешь? Не знаю. Будет с другом он точно он завтра уезжает обратно видит. А, ну, там... Пообещай мне. Вот я же телефон дала, честно. Все. все. Пока. Сейчас будем вызвать вчерашнюю девочку с видео, которая спалила камеру. Вообще была заинтересованность, я бы увел ее там в кафе, сделал бы осеннан для свидания, но она там подруги подруге шла, камера спалила, начал ломаться. Поэтому попробую с ней сегодня встретиться. Сейчас позвоню, проверим, что она нам расскажет. Запишем это все. Алло. Привет. Привет. Ты же узнала меня, да? Да узнала. Конечно узнала. Я думал, я думал, ты еще спишь после субботы. Ну как бы вот все недавно. Все, да, встала. Uh -huh. Я хотел позвонить пораньше, но думаю, не буду тебя Да, не стоило. будить. Да. Как дела твои? Как погуляла вчера? Хорошо погуляла. Да? Я тоже. Да. Я тоже. Где гулял? Мы по Немиге прогулялись и потом поехали ко мне домой. А, дома? Вечерина да. была? Ну, типа, то, типа того, да. <laughs> Мини-флет. А, слушай, что ты вечером делаешь сегодня? Вечером? О, я вечером буду занята. Ты шутишь, что ли? Нет, не шучу. Чем ты будешь занята? Важные какие-то планы у тебя? Да, встречи. Вся встреча, ясно. А, ты, Подожди, ты же сегодня еще в качалку идешь, да? Ну да. Класс, я тебя с этим поздравляю. Спасибо. Ты вступаешь в ряду успешных людей. Ну да. Я, я горжусь тобой. Слушай... Спасибо. Когда мы с тобой кофе выпьем? Я думаю, завтра вечером. Может быть, завтра. У тебя опять какие-то планы на завтра? А, ну, пока нет. Ну, вот, уже есть. Завтра Хорошо. давай, подожди, ты, я не помню, ты учишься, да, по-моему? Ну, да. Где ты на живешь пусть... относительно Октябрьской? Где ты живешь, далеко? Нет, недалеко, 15 минут. На площади Победы, что ли? Ну, это не важно. На Институте культуры. Да? Почти возле да. меня. Я недалеко. Слушай, давай завтра в 8 часиков с тобой на октябрьской встретимся. Возле Мака. И сходим в одно классное место. Выпьем кофе. Поболтаем. Ой. Давай завтра точно договоримся, хорошо? Как там настроение будет? Я, вот. думаю, я думаю, что будет. Что Я уверен, да. В любом Очень. случае она станет лучше после встречи со мной. Да? Какой то самоуверенный? Очень. Тут ты просто Ой. меня мало знаешь. Ты меня тоже мало знаешь. Ты... Иду не в платье, не накрашенной, с хвостом, жирной головой. Всё. Ты плохая девочка? Нет. Нет? Нет. Ну, хорошо. А может и нет. Хорошо, Ангелин, давай, знаешь, как что, сделаем? Давай. Я завтра в обед наберу тебя и да, там хорошо. уже договоримся. Ну все, давай, да, пока. Давай. Пока. Угу. Посмотрим. Завтра позвоню в обед. Я думаю, что придет, потому что ну, реально она так была заинтересована, когда мы общались вчера. Ну и как бы, подняла трубку, нормально пообщались, но как вы понимаете, любой девочке нужно там поломаться. Ой, я не знаю, ой, не то, и не все, поэтому ну свиданку в пятницу сниму сейчас. Андрей уезжает обратно в Витебск, и... на телефон снимать ну вообще не вариантом. Что, блять, что там снимать? Ничего, потоку не снимешь. Вот тем более у меня это место для свидания, если я там не не веду там сразу домой, то там очень такая атмосфера, ну все темно там такой нижний такой уровень кафе там все полностью темно и такая максимум там светомузыка ну как бы и все вот поэтому как-то так ну парни ждите вообще в принципе да свиданка обязательно сниму и сделаю на это разбор